Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре проект а, платформа Base Tools, построенная на Binance Smart Chain. Давайте сейчас рассмотрим быстренько, что они нам предлагают, как они работают, а, какие у них есть листинги, в общем, разберемся с данным а, проектом. В общем, ребята, что у нас получается? Здесь можно будет активно торговать, это будет как торговая платформа. Также, пока бета-тест идет, бета-версия, потом, когда нужна будет расширенная версия, вам придется, скажем так, вкинуть определенное количество токенов, чтобы получить полный доступ. По дорожной карте у нас сначала это сопряжение, получается, настройка полностью всей системы идет. Во втором квартале... Там уже более поинтереснее будет. В третьем, поддержка Ethereum. Я не знаю, как они будут, конечно, интеграцию это все делать с одной платформы на другую. Ну, в принципе, как бы, по сути, в MetaMask, когда прописываем сам Binance Smart Chain, чтобы поддерживался, в принципе, как бы это все реально. Но я не знаю, как это с точки зрения, скажем так, интеграции, программирования, как это все будет выглядеть. В общем, по... По самому токену, что мы имеем, по токену Tools. Адрес смарт-контракта вы всегда можете зайти проверить. Всего у нас 100 миллионов монет. На данный момент мы сейчас имеем в обращении, получается, 1 885 тысяч с копеечкой. Здесь также все расписано, что куда и как идет. Полный разброс. А также серьезные хорошие партнеры у этих ребят. Изи Дефи. Интересный такой, скажем так, кошелек децентрализированный. В принципе, остальные ребята тоже нормально двигаются. Но для меня это как больше как интересный партнер. Ладно, идем мы далее. Ну, здесь, в принципе, все просто. Подключаем кошелек, выбираем пару, смотрим, что где находится. CoinGecko, PancakeSwap. В принципе, все очень просто. Как вы видите, скоро появится Pull Explore, Multiswap и, в принципе, все остальные другие настройки. Потому что сейчас это идет бета-версия. Здесь мы останавливаться не будем. Здесь как бы основные топчики у нас находятся. На данный момент, я думаю, потом будут быстрее и чаще появляться новые токены. На CoinGecko цена данной монеты данного токена 5 баксов. Оборот у нас, как вы видите, 3 ляма за сутки. Это очень-очень хорошо. В принципе, цена пошла наверх. Поэтому я думаю, раз скоро после бета-версии начнутся глобальные обновления. Цена данного токена должна пойти также вверх. Что я хотел еще сказать? Я думаю, сейчас цена 5 баксов это не предел. После того как они все закончат, цена наверное взлетит баксов. Будет 25, может 30. Но это чисто мое предположение на данном этапе, возможно, даже больше. Также можете посмотреть на Medium, у них есть информация, там можно, кому будет скучно, почитать планы, все моменты, как они хотят развиваться и как они хотят двигаться. Потом на Твиттере у нас довольно-таки неплохое количество уже читателей, то есть 7 тысяч Тут можно постоянно получать хорошие обновления, хорошие новости. И всегда быть в курсе, как проект развивается и какие дальнейшие планы. Конечно же ссылочки оставлю в описании, также оставлю ссылочку на Телеграм. В Телеграме можно моментально получить от поддержки ответы на все ваши вопросы, интересующие вас. Там, конечно, в основном все на английском, но возможно вам постараться ответить даже и на русском языке. В общем, ребята, с этим у нас вроде бы как все. А, как для меня токен данной платформа интересная, И самое главное, что мы ее поймали на бета-тесте. То есть пока бета-версия, пока цена так и будет держаться. Я думаю, после того, как платформа полностью запустится, цена полетит вверх. Поэтому, как а, вам такая подсказка небольшая, кому интересно, тут может затариться сейчас токенами. То есть, сейчас вы можете их купить и, соответственно, потом на этом выиграть и поднять неплохую сумму. Но, опять же, это решение каждого из вас. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного токена, данной платформы. На этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока!